И всем привет, с вами Крисал Майнкрафта. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Почему меня так долго не было, это из-за того, что у меня сломался телефон, мне не, не начало было снимать. Я это сейчас еле как снял, ну, снял это видео. То, что даже мне на компьютере или ноутбук нельзя снимать. Ну вообще скачивать вообще. Я вот э, поискал для именно для вас, чтобы вы поставили лайк. Вот так вот поддержите меня, пожалуйста, лайком. Вот тут обычное выживание никакое, как у всех, ну простенько. Вы сейчас смотрите и думаете, почему я без обложки краю и снимаю видео да потому что вы уже поняли то что у меня телефон сломался э, нормальное, нормальное приложение чтобы снимать видео оно 2 гигабайта весит вот так вот так а сейчас мы уже делаем уже камеру деревянную кирку Эх, да уж. Ну, где-то через месяца два уже получится через телефон снимать. Это значит, видео потом будут побольше, побольше. Побольше видео будет. Так, а я уже накопил на кирку и топор. И сейчас буду еще копить на печку. Вот как. То, что я иногда молчу, это... Я просто не придумал текст, а придумал текст мне. Это очень долго. Чё я придумаю текст по дороге. И у меня уже скоро родители приходят. Скоро. Я решил, первая возможность это... Сейчас у меня есть возможность снять видео. Так, сейчас надо сделать лодку и переплыть, можно так сказать, что море. Моя задача на это видео. Более-менее развиться. Хотя бы... какой хотя бы. Найти деревню. И уже потом можно найти корабль и так далее. Но когда у меня телефон появится, я, наверное, перестану снимать Майнкрафт, потому что, ну, вы уже поняли то, что мне снимать не надо. Я... я тогда удалю быстро, чтобы никто не заметил. Если это смотрит мой старший брат, передаю, передаю тебе привет. Я надеюсь, ты не смотришь это видео. И ты даже видишь, какая дата. Сейчас даже. То-то-то. Так, сейчас забуду чуть-чуть еще угля. И, и потом я начну опять бегать. Искать деревню. И развиваться. Самое главное это развивать в этой игре. Это новая версия 1.19, я знаю то, что вышла новая версия, ну, поновейшая версия 1.19.2, но я играю на этой. Не судите строго. И я вижу чьи -бамони. и свинюшек, и роп. Пана, сейчас я немножко iPad спросил. И теперь щелка не надо. О, у меня есть тыквы, оказывается, тут. О, вижу железо. Соберу две тыквы, банально. Потому что они потом еще пригодятся для некоторых квестов. О! Хорошо, что у меня есть земля. Так, если вы не знали, то ты быстрее собирать топором. Ну, Давай-ка три соберу. О, мне, конечно, туда еще рано. А, стой. Мне надо сделать вот так. Простите, что использую чуть-чуть четыре. -чуть О, мне надо вот так сделать. Значит. Гейми. Ой, это у меня гени. Рул. Кип. Инвентарь. Это сохранение инвентаря. Чтобы когда я умирал, то у меня хотя бы вещи сохранялись. так и где железо там у меня э, кстати интересно, и правда где а вот он вот я какой слепой но... все равно нашу очки но что то все равно не вижу интересный факт я люблю играть в майнкрафт это самая любимая моя игра а лицензионный маяк, мне не хватает, так, где-то, как спуститься, о, я знаю как, куда, о, видите, я нормальный, что я-то говорю, я без звука играю, это сейчас понял, а где там звук? Вот, музыка и звуки. Окей, вот. Так я чуть-чуть сделаю вот так, то, чтобы так музыка, звуки было не очень. Сейчас, вот так, вот так. Это не так, это так. Это вот так, это так, это так. Чтобы было чтобы если что я слышал все то вы видели просто подошел наглой и взорвался кстати сколько уже времени осталось снимать две минуты да уж оказалось то что я только недавно начал план сейчас когда будет э 9 или 8 минут. Я тогда буду уже прощать. Еще железо? Много у меня уже железа. Хоп. Хоп. Мне нужны факелы делать жалко а то что пока что у меня такого нету чтобы я просто так шел и освещалась О, уже 8 минут угу. так сделаю еще щит а, мне не хватает на щит и наверное уже будем прощать да да банально еще одну железострык а показалось это железо переплавится и уже будем прощаться нет еще три о еще железо как я его мог пропустить Раз. 2 И наверное уже уж точно будем прощать Всем пока С вами был Кристалл Майнкрафта Сегодня мы добыли много железа Всем пока-пока Сейчас отключусь